В чем же действительно мудрость его? Первое, что напрашивается на ум действительно, это попытка создать письменные законы. То, что он сделал походя, ради поддержки новгородцев в походе на Святополка в 2015 году. Маленький сборник из 26 статей. Правда Ярославова. Первый письменный законник-судебник. Все статьи посвящены гражданским правонарушениям. Говорят, современным языком хулиганству. Там все время трактуется. Поставили синяк, выбили зуб, вырвали клок бороды, сломали палец, вышибли глаз, нанесли увечья. То есть то, что происходит в драках. Там нету глобальных статей об имуществе. Раб упомянут единый раз только лишь. Поэтому и правда, Ярославова носит какой-то поспешный характер. В ней невозможно пока что увидеть того, во что она разовьется при его сыновьях. Поэтому так лукаво она преподается, что студенты чаще всего начинают рассказывать о великом своде законов, говоря о Ярославе Мудром, и цитируют. Правду Ярославичей, правду его сыновей, появившуюся через почти 20 лет, 18 лет примерно между его смертью и первым упоминанием правды Ярославичей. При этом из повести временных лет точно известно, что это они ее сочинили с помощью виднейших бояр. Но зато за Ярославом приоритет первосоздателя, того, кто толчок дал дальнейшему творению письменного закона. Но для мудрого этого маловато. Очень почтенны рассказы Нестора и всех остальных о книжности Ярослава, о его любви, книге, о его попечении, о создании школ. Но сколько этих школ? Никто не приводит сведений. И иногда кажется, что школы этим может быть скорее всего, были в Киеве, под рукой у князя. Потому что все-таки, если бы они возникли в других городах, ну, Нестор, наверное, бы обмолвился об этом. В чем же тогда мудрость? В том, что книги читал, как пишет Нестор, это хорошо. Это не вызывает сомнений, но мы знаем. Сейчас человечество в основном тоже читать, писать умеет, книги читает. Какие книги? Это другой разговор. Ну, понятное дело, что Ярослав мудрый не читал точно дамских романов и детективов, жанра этого не было. Читал церковные, очевидно, книги: Житие святых отцов, деяния, апостолов, послания апостолов, может быть, читал еще что-то, но ну, понятен круг, вообще, во всяком случае, той литературы, которую он мог читать. Это, конечно, очень хорошо. Это даже мудрость с точки зрения монаха Нестора, окруженного, Морем людей, не читающих, по большому счету. Но Ярослав действительно мудрый. Так в чем же мудрость Ярослава? В том, что обычно при рассказе о нем в таком быстром пробросе. Еще придумал лестничную систему, как наследовать престол. И побежали дальше. Понятно, потому что сегодня суть этого не осознается. В чем же мудрость Ярослава в создании лествичной системы? Формально она в том, что он описал, как его сыновья после его смерти должны один за другим по старшинству передвигаться с малозначимых престолов земельных княжеств на более значимые, пока в конце жизни, очевидно, там это не говорится, но это можно подозревать, каждый из них какое-то время вслед за старшим братом, с которого это начинается, станет великим князем киевским и, судя по всему, умрет на киевском престоле, после чего он перейдет к следующему брату. Потом следующим, так пока все сыны Ярославовы не отсидят на нем. В чем же мудрость? Да в том, что таким образом Ярослав попытался покончить с дурной и кровавой традицией, существовавшей в Рюриковом доме и на Руси. После смерти государя, сыновья его начинают кровавую борьбу за власть и убивают друг друга. Мы видели, как боролись дети Святослава и как Владимир умертвил своего старшего, законного, от законного брака прижитого Ярополка. Мы видели. Как сыновья Владимира, несмотря на то, что они были крещены, резали друг друга после смерти Владимира, и снова обильно текла кровь. Вот вывод и вот поступок, который сумел сделать Ярослав, вывод сделан из этой страшной традиции, и поступок, которым он пытается эту традицию прекратить. «Мирный переход власти».